О Aventus можно рассказать много интересного. Вместо дверей в верхних шкафах поднимаются фасады. Неплохо выглядит, не правда ли? Фасад открывается без усилий, буквально одним пальцем. И обратите внимание, фасад всегда останавливается там, где я его отпускаю. И самое главное, он остается на месте. Что легко открывается, то и закрывается легко. И при этом мягко и бесшумно. Все это благодаря системе Blue Motion. Открывать и закрывать подъемника оказывается можно с таким удовольствием. Благодаря Blue Motion подъемник Aventus закрывается мягко и бесшумно. Независимо от веса фасада, мягко ли он закрывается или захлопывается с силой. Это значит, что система Blue Motion автоматически подстраивается к различным нагрузкам. Клиптоп – это система петель Blue для дверей. Я с удовольствием продемонстрирую ее преимущество. Благодаря петле клип-топ дверь открывается очень широко. Так мне намного проще разместить мои покупки. Готово. Все получается так быстро. А теперь обратите внимание, как легко и бесшумно закрывается дверь. И все это Blue Motion. Благодаря системе Blue Motion двери закрываются мягко и бесшумно. Вне зависимости от размера и веса, закрываются они мягко или с размаху. Это значит, что система Blue Motion автоматически подстраивается к различным нагрузкам. Спейс Кона угловой шкаф от Блюм. Во многих кухнях эта область по-настоящему не используется. Почему Space кона Благодаря полному выдвижению ящика я вижу все его содержимое. И легко достаю нужные мне предметы, даже из дальних углов. И совсем не нужно нагибаться. Еще одно преимущество: в спейс-кона можно установить внутренние разделители. Они называются Orgoline и помогают мне поддерживать порядок. Вы также почувствуете, как легко и бесшумно закрывается ящик. Причина BlueMotion, используемая в моей кухне. Порядок даже в дальних углах обеспечивает угловой шкаф Space Conus Motion. Механизм Motion обеспечивает синхронное открывание и закрывание фасадов. А, серво-драйв. Я непременно должна показать его вам. Наличие ручек на фасаде не имеет значения. Возьмем, к примеру, очистки от моркови. Попробуйте открыть ящик на вашей кухне. Но это возможно с серво-драйв. Неважно с какой силой и в каком месте вы касаетесь фасада, благодаря серво-драйв ящик легко откроется. Я раскрою вам секрет. серво система открывания с электроприводом. Процесс открывания просто легок. Закрывание мягкое и бесшумное. Благодаря Blue Motion. Хочу показать вам еще кое-что. Вернем ручки на фасады. И теперь. Да, вы такого не ожидали. Даже этот тяжелый, наполненный тарелками ящик, открывается очень легко. Это комфорт и свобода движений, о которых я мечтала. Servo-drive это новая система открывания с электрическим приводом для стандартных ящиков и ящиков с высоким фасадом. Достаточно слегка нажать на фасад или потянуть за ручку, и ящики откроются как бы сами по себе. Благодаря Blume Motion они закроются также мягко и бесшумно. Наблюдая за пользователями кухни, сотрудники фермы Blum усовершенствовали рабочий процесс на кухне, сделав его более эффективным и эргономичным. Вначале кухня делится на 5 зон. Это запасы, хранение, мойка, подготовка и приготовление еды. Еще один важный момент – это достаточное пространство для хранения. В нижних шкафах у меня только ящики полного выдвижения. Только в них видно все содержимое и удобно доставать предметы даже из дальних углов. Благодаря практичным разделителям Орголайн каждый предмет находится на своем месте. Двери, ящики и подъемники с высококачественной фурнитурой Блюм легко открываются, мягко и бесшумно закрываются. Совершенное движение. Всю жизнь мебели. Подведем итоги. Разделите кухню на 5 зон. Предусмотрите много места. Откажитесь от дверей в нижних шкафах. Выбирайте полное выдвижение с практичными разделителями. И, конечно, используйте фурнитуру фирмы Blum. На моей кухне я люблю порядок. В этом мне помогают внутренние разделители Orgaline фирмы Blum. Использовать Орглайн очень удобно. Взгляните, разделители можно легко поменять местами. Найдется место и для больших упаковок. Теперь, благодаря этой системе, каждый предмет на своем месте. Лотки практичны. Они легко вынимаются, их можно мыть в посудомоечной машине. Существует разделитель Орглайн для тарелок, ножей, специй, столовых приборов – везде, где нужен порядок. При помощи Orgoline все быстро и просто попадает на место. Продольные разделители можно перемещать и настраивать на любые размеры. Стальные лотки можно мыть в посудомоечной машине. Они подходят для хранения любых предметов. Система внутреннего разделения Orgoline идеальна для размещения столовых приборов, продуктов, хозяйственных мелочей, тарелок, моющих средств, емкостей и специй. Они практично экономят пространство. А, заинтересовались системой «Тандембокс». Так Блюм называют металлические системы выдвижения. Они открываются легко и плавно, даже если сильно нагружены. Благодаря полному выдвижению я вижу все содержимое ящика и могу легко достать предметы из самых дальних углов. Кстати, фирма Блюм разработала систему выдвижения и для деревянных ящиков. Они называются «Тандем». Еще одним преимуществом ящиков в нижнем шкафу является то, что мне не нужно нагибаться. Обратите внимание на технологию, используемую в ящиках тандембокс. Валики и каретки отвечают за плавное скольжение. А Blumution за мягкость и бесшумное закрывание. Послушайте-ка. Правильно, вы ничего не слышите. Теперь вы понимаете, почему я чувствую себя прекрасно на своей кухне?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 Стальные лотки можно мыть в посудомоечной машине. Они подходят для хранения любых предметов. Системы внутреннего разделения органа идеальны для размещения столовых приборов, продуктов, хозяйственных мелочей, тарелок, моющих средств, емкостей и специй. Они практично экономят пространство. Благодаря системе BlueMotion ящики закрываются мягко и бесшумно. Неважно, насколько они нагружены, закрываются они мягко или с размаху.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 Благодаря Blue Motion они закроются также мягко и бесшумно. Порядок даже в дальних углах обеспечивает угловой шкаф Space Connors Syncro Motion. Механизм Syncro Motion обеспечивает синхронное открывание и закрывание фасадов. Благодаря системе BlueMotion двери закрываются мягко и бесшумно.